Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика на тему детские библейские рассказы на английском. Симеон очень старый человек. Симеон из a very old man. Много лет он ожидал встречи с Божьим Сыном. He has been waiting for many years to see God's Son. Мария с Иосифом принесли ребенка в храм. Время настоящее. Мэри and Джозеф have brought baby Jesus to the temple. Может быть, чочь, церковь, или храм, темпл. Теперь Симеон очень счастлив. Now, Simeon is very happy. Он благодарит Бога за необыкновенное дитя. Время настоящее, продолженное. He is thanking God. For this special child Долгое ожидание Симеона закончилось Можно сказать, его долгое ожидание закончилось His Его long wait Is over Закончилось Is over Кого ожидал Симеон? Как этот вопрос будет звучать на английском? Who was Simeon waiting to see? Время настоящее в вопросе продолжение. продолжение. Он ожидал Божьего Сына. Как это будет звучать на английском? He has been waiting for many years to see God's Son. Много лет он ожидал встречи с Божьим Сыном. He has been waiting. Он был ожидающим. For many, много, years, лет, чтобы увидеть Бога. To see God's, вернее, чтобы увидеть Божьего Сына. To see God's Son. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии.